нет такой прорези, сидишь как дурак в темноте. Ничего не видно. Ну и где ты? Так, давайте кинем ножницы, пошумим. Хе-хе, яс. -хе, yes. Жестко нашумел. Так, она там что-то роняет, похоже иконы. У нее нет ничего святого. Монахиня с кувалда Это вообще гремучая смесь. Так-то получилось. Так, этот звук похоже означает, что она очень близко к нам. Но я что-то ее не... о. Это искать не вижу. Так, молодец. Куда? Пойдешь. Так, давай-ка. Так, а может нам смотрите? Вот этого ангела может быть как-то скинуть можно на нее. Потому что я ведь перестригу канад, скорее всего, он упадет. И он явно очень тяжелый. Если это в игре предусмотрено. То есть нам нужно скинуть, допустим, сюда ножницы, смотаться. Она меня могла видеть. Ага, конечно. Конечно. А, -а нет. Первую жизнь отняла. Так, ладно. Ножницы валяются, значит, вот там, да? Так, ты где будешь? Интересно, где ты будешь? Да тут легко, она может убить вообще за минуту два раза. Может три. Она, видите, не кричит, когда подходит. Дурачок упал. И что это? Дает. Может с него что-то можно сорвать. Так, она на шум-то, наверное, придет. А, нет. Вот здесь, кстати, сложно среагировать. Так, ножницы давайте здесь кинем. Специально, чтобы знать, куда она придет. Потому что если я ее не увижу, то все конец.